инвестиционно-млм-проектом, основан 7 декабря 2019 года, основатель и руководитель фонда Денис Сологуб. Наш фонд – это рабочие места. На сегодня у нас более 29 тысяч рабочих кабинетов, выведено, выплачено нашим партнерам уже более 20 миллионов рублей. Наш фонд – это рабочие места. И социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем возможность людям зарабатывать, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия,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 полностью заполнить, вернее, профиль, прописать свои кошельки. И, конечно, выбрать ту площадку, на которую вы хотите идти зарабатывать деньги. Итак, какие площадки у нас существуют в нашем фонде? Я сейчас вам покажу. У нас в фонде есть такие площадки. как площадка «Денежный рай». Это площадка «Деньги на каждый день». А Здесь можно входить с удвоителя с 250, с 250 рублей. Здесь всего лишь один стол, на который можно сразу же входить за 500 рублей. Ребята, здесь нет привязки к первому столу, поэтому... Можно стартовать с любой, с 250 и с 500. А что хочу сказать, здесь вы будете, если будете активно работать, то вы развивать свою первую линию, вы будете получать за каждого партнера первой линии, вы будете получать по 150 рублей и плюс 50 рублей реферальное вознаграждение. Ну и... Что хочу сказать, ребята, на этой площадке вы, конечно, не станете миллионеров. Есть такие площадки, у нас две автопрограммы. Это автопрограмма «Энергомини» и автопрограмма «Энерго». А на этой площадке автопрограмма «Энергомини» здесь нет привязки к первому столу. А вы можете делать старт своего бизнеса с любого стола. И за один круг с малым количеством партнером вы можете заработать 39 750 рублей, если не будете лениться. Можно... 7 тысяч там ставить на вывод, а за 30, вернее, 9750 ставить на вывод. Если вы пришли к нам работать и, и зарабатывать серьезные деньги, то вы можете активировать площадку за 30 тысяч автоэнерго и за один круг вы здесь делаете 2 миллиона 400 тысяч. Вы можете по, Когда вы переходите из стола в стол, у нас тоже там есть деньги, которые идут на вывод. Вы можете их ставить на вывод сразу же, но можете их в кабинете накапливать. И если вам вы хотите купить новый внедорожник за 2 миллиона 400 тысяч с нашим логотипом World Money, то вы, за ним нужно будет поехать в город Сочи. Итак, есть две инвестиционные площадки, это на бизнес на земле, который находится в городе Сочи и Адлере, и инвестиционная игра «Сейфы от World Money». Хочу напомнить, ребята, я тоже иногда забываю открывать сейфы, пожалуйста, не забывайте. Суббота, воскресенье начисления на сейфы не идут и в праздничные. А так, пожалуйста, вы все рабочие дни открывайте сейфы или трусите свою прибыль. Там есть три сейфа, где можно инвестировать 500 рублей, половиной тысячи и 5000 тысяч. И наши шикарные... МЛМ площадки 6 МЛМ площадок Мы работая, всего лишь работаем на двух площадках, но работая на этих двух площадках, мы получаем пассивный доход. Итак, Golden Ring Mini. А у нас есть уникальная закольцовка, у нас есть э, выход на Golden Ring, на нашу шикарную площадку, но работая на Golden Ring Mini, мы получаем пассивный доход по двум клеверам. Это клевер и э, мини, и площадка клевер. На три уровня в глубину плюс реферальные вознаграждения. Есть такая площадка. Когда мы выходим на Golden Ring, у нас идет пассивный доход на площадке PD и площадке World Money. А вот здесь у нас летят 50 клонов на площадку PD и 10 клонов на площадку World Money на первый стол и плюс один клон летит за 5 тысяч на четвертый стол тоже на площадку World Money. Итак, мы сегодня разберем именно маркетинг автопрограммы Энерго Мини. Чем мне нравится эта автопрограмма? Тем, что здесь нет привязки к первому столу. Но здесь настолько сделан уникальный и по-умному маркетинг, что вы здесь можете с малым количеством партнеров выйти на такую вот сумму. Я, я не могу сказать, что это плохая сумма. Ребята, почти 40 тысяч. Довольно-таки неплохо. Итак, Здесь нет привязки к первому столу. Вы можете старт делать и со второго стола, вы можете старт делать и с третьего, и точно так с четвертого можете делать старт и с пятого стола. Все по желанию. Итак, я сейчас вам покажу, как с малым количеством партнеров выйти на сразу же на очень хорошую выплату. Итак, давайте, авто, вы активировали плача... стол 1, 2 и 3 Это всего лишь три тысячи, не такая уже огромная сумма, чтобы вложить свой бизнес. Итак, у нас реинвест этого первого стола предусмотрен маркетингом именно по броне спонсора. Прежде чем поставить первого партнера, вы звоните своему спонсору, и спонсор выставляет вам сюда ваш реинвест. А вы ставите, выставляете бронь сюда на первое место, и приходит к вам первый партнер. Итак, у вас первый партнер и ваш реинвест, и у вас закрылось два места в этом столе. Делает покупку. Первый партнер второго стола, вы сразу получаете 750 рублей на баланс для вывода, 250 получает ваш спонсор. Итак, первый партнер делает покупку третьего стола, 2000 у вас идет в накопительный баланс. Как только делает покупку, нажимает «Купить первый стол», второй партнер, у вас закрывается первый стол и вы сами под себя, это ваш клон, становитесь на это место. Как только делает покупку второй партнер второго стола, у вас закрывается второй стол, и вы сами под себя становитесь на это место. И как только делает покупку второй партнер третьего стола, у вас закрывается этот третий стол и открывается, ребята, четвертый стол. Но у некоторых в команде у меня тоже а, такое же, а, чтобы сразу же стал сюда а, ваш клон, некоторые покупают а, четвертый стол за 6 тысяч. А так они быстрее двигаются. Но это не обязательно. Итак. У вас открылся четвертый СОП. У нас вообще не только у нас в фонде, да и во всем интернете, во всех проектах и во всех компаниях дубликация спонсора – это в обязательном порядке. Если вы будете проделывать все действия, которые делает ваш спонсор, вы быстро будете зарабатывать деньги, быстро добьетесь успеха. Итак, вас дублицирует первый партнер – он закрывает полностью все свои три стола. Он пригласил два партнера и приходит, становится к вам на это место. Второй партнер. Закрывал полностью все три стола и приходит, становится к вам на это место. А вот когда стал сюда первый э, партнер, вы получаете три тысячи. Э, тысяча идет вашему спонсору, а за две тысячи у вас идет реинвест и третьего стола. Вы можете бронь выставить под своего клона. И у вас уже у вашего клона будет занято одно место. Второй э, делает, э, переходит к вам. Закрыл свои три стола и приходит к вам, становится на это место. У вас 6 тысяч накопительный. Плюс вы своего клона закрыли и ваш клон а, становится на это место. И у вас 12 тысяч идет автопокупка а, а, стола полностью выплат за 12 тысяч. Итак, первый партнер закрыл свой четвертый стол и приходит, становится на это место. 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрывает свой четвертый стол и становится к вам на это место. 12 тысяч. Вы своего клона закрыли и встали сюда сами под себя. И 12 тысяч. Итак, ребята, посчитали, сколько партнеров нужно? Ну, так вот, с очень малым количеством партнеров вы заработали 39 750 шикарная возможность, шикарно можно зарабатывать. На этой площадке у меня есть одна партнер, которая... Что я хочу сказать, ребята? Некоторые, даже моя партнер одна пожаловалась нашему Денису о том, что я, видите ли, ее не мотивирую. Скажите мне, пожалуйста, как может спонсор вас мотивировать? У нее открыты все пять столов. Получила переливы на все, на четыре стола. Не пригласив ни одного партнера, ни одного личника нет. У нее открытый уже пятый стол. Она получала и 750 получила, и 3000 получила. Но ты же работай, приглашай себе партнеров и стал. Как может мотивировать вас спонсор? Вот скажите. Меня почему-то никто не мотивирует. Я сама встаю в 5.30 и до самого позднего-позднего вечера мотивирую сама себя. Почему должен спонсор вас мотивировать? Ребята, ну это вы же интернет-предприниматели. Вы должны вести себя не как дети в детском саду, штанишки на лямках. Слюнявчики вам спонсор повесил, повесит и должен подтирать вам слюни. Ребята, прекратите вот такие действия. Не сидите, пожалуйста, я вас очень прошу, не сидите, не крутите дулим мухом, не ковыряйтесь в носу, а развивайте свои соцсети, учитесь приглашать, учитесь записывать ролики, развивать свои, свой YouTube-канал, Люди идут только на ваш голос. Учитесь звонить в скайпе. Учитесь делать презентации. Прошу прощения, что выразилось так. Следующая наша площадка – это «Голден ринг. Золотое кольцо». Но ну, начнем мы с «Голден ринг. Мини». «Голден ринг. Мини» чем мне нравится, а тем, что здесь очень быстро все заполняется, и здесь можно входить как через удвоитель за 2000, а так можно становиться и на, сразу же на четвертый блок, вернее за 4000 на первый блок. Можно сократить в два раза количество приглашенных партнеров, пожалуйста сразу на 4000 как вы видите здесь всего лишь два рабочих стола это просто удвоитель а, а здесь бы мы пригласили, активировали за 4 пригласили первого партнера. А ребята, а когда второго партнера становится, выставляете бронь под первого, и как только поставить сюда второго партнера, вы должны позвонить своему спонсору, чтобы спонсор реинвест выставил именно вам вот в этот стол. Если вы не позвоните и не скажете партнеру, вернее своему спонсору о том, что становится второй партнер, сделайте через демонстрацию экрана, покажи Куда нужно, чтобы выстрелил вам ваш спонсор, именно ваш реинвест. Если вы не будете дружить со своим спонсором, быть постоянно на связи, ваши реинвесты будут лететь слева направо на свободные места. Потом идут разговоры о том, что спонсор присваивать себе ваши реинвесты. Было уже такие разбирательства у нас в этом фонде. Поэтому не надо делать друг другу нервы. Звоните спонсору и договаривайтесь, куда выставить нужно ваш, ваш реинвест. Итак, позвонили спонсору, выставили реинвест и стал сюда второй партнер. А под второго выставляете бронь третьему. А под, э, когда становится сюда третий партнер, у первого будет реинвестное место. И вы со своего кабинета выставляете ему в его плечо, потому что это так и должно быть по-человечески, э, по могу сказать. И получаете вы 3 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас активируется площадка «Клевер Мени, где вы будете получать на 3 уровня глубину и плюс реферальное вознаграждение. Вы все время будете крутиться на этих двух столах с переходом на большой голден Ring. Итак, а вот четвертый партнер и пятый партнер, они вам будут постоянно приносить двойную выгоду. Они дают вам переход во второй блок, за 8 000, у нас нет покупки этого стола. Так как у нас на этом столе накапливаются деньги 20 на, на переход в Golden Ring. А вот под 4 вы можете выставить бронь шестому. А у четвертого будет реинвестное место. И вы опять получите уже не 3 700, а 3 800. Вот так, на баланс для вывода. Так вы же будете, это же не один раз, а вы все время приглашаете и развиваете свой бизнес. И приглашают ваши партнеры. И вы все идут реинвесты, все ваши партнеры, реинвесты ваши, реинвесты ваших партнеров. Все идут следом, шаг за шагом да, за вами. И так на второй блок приходит первый партнер, он закрыл свой первый стол, а вот когда вторую партнера поставить, реинвест по броне спонсора. А под второго выставили бронь третьему, у первого это уже ваше реинвестное место вы должны выставить, и вы получаете тысячу рублей на баланс для вывода. А за 3000 активация идет большого клевера. И 4000 с реинвестного места приплюсовывается к э, четвертому и пятому партнеру, и у вас получается 20 тысяч у вас идет автоматом, активируется площадка Golden Ring. А вот под четвертого можно поставить шестого, в будет реинвестное место и вы получите уже 2000. На баланс для вывода. Не надо делать вареную колбасу. Можно и дальше выставлять брони под партнеров и дальше. Но вы же пришли, что ни копейки же здесь по что вы заработали здесь всего лишь с с, одного, с малым количеством партнеров. Вот ваши всего лишь 6 человек. Да? И вы заработали э, сколько? 10 500. да? А, ну ничего, нормально, нормальная сумма. Ну так а следующие идут за вами следующие партнеры. То же самое. Вы все время будете получать 380 по тысячи с этих двух столов. Ну и скажите, разве это плохой пассивный доход? Я считаю, что это пассивный доход нормальный. Десять тысяч. 000... ни на дороге не валяются. Итак, вы пришли на площадку Golden Ring «Золотое кольцо» за 20 тысяч. Эту площадку можно покупать отдельно. А можно сложиться по 10 тысяч и работать вдвоем на одном аккаунте и по одной реферальной ссылке. Ну, итак, вы перешли с Golden Ring Mini. За вами идут ваши партнеры, реинвесты ваши, ваших партнеров. Здесь ничего нигде не меняется. Реинвест идет по броне спонсора, а под второго поставили третьего, а у первого это реинвестное место и 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый партнер и пятый партнер, я вам уже говорила, они вам дают двойную выгоду, переход за 40 тысяч во второй блок. И плюс закрывают ваши реинвестные плечи. А под четвертого вы ставите броню к шестому. У четвертого будет реинвестная. И опять 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, всего 6 партнеров, а у вас на балансе 40 тысяч. Вот здесь ничего не меняется. Все идет по одному. Только надо дружить со своим спонсором. А у первого будет реинвестное место. И вы опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. А вот 20 приплюсовывается. К четвертому и к пятому и за 100 тысяч активируется третий блок. А вот четвертый и пятый, как я вам говорила, они дают двойную выгоду. А вы под, выставите бронь под четвертому, выставите бронь шестому и у вас получится опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. А сюда переходит первый партнер. Второй партнер по броне спонсора реинвест идет. А под второго поставили третьего партнера. А вот первого будет реинвестное место. И 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч у нас летят. 10 клонов на первый стол на площадку World Money. 1 клон за 5 тысяч на площадку World Money. И 50 клонов на площадку PD. Вот он ваш пассивный доход. Денежный рай. Итак, четвертый партнер становится вам 100 тысяч на баланс для вывода, пятый становится 100 тысяч на баланс для вывода, у четвертого можно поставить шестого партнера, выставить рейнбест, будет у четвертого, вы опять получите 100 тысяч на баланс для вывода. И так до бесконечности. Вы будете постоянно получать по 100 тысяч. И я считаю, что это самый лучший маркетинг во всем интернете. Ребят, здесь, посмотрите, здесь полностью это 100 выплат. А это два рабочих стола, где очень быстро закрываются. У меня есть такие партнеры, у которых в команде всего лишь 6 человек, и они крутятся на эти на этом голден ринге всего лишь шестью партнерами. Итак, что хочу я сказать на прощание? Я имею в виду на сегодняшнее, ребята, не забывайте о том, что дубликация спонсора должна быть у вас, и результат ваших ваших но ну, результат вашего баланса в кабинете баланс на вывод, а зависит только от ваших действий. Если вы не будете действовать, то он будет все время по нулям. Но для того, чтобы он пополнялся, вам нужно усиленно работать. Работать, приглашать, делать презентации, звонить в мессенджерах, писать посты, записывать ролики и так далее. Я желаю всем счастья, здоровья, благополучия, Ребята, и будьте здоровы, поберегите себя и своих близких, сходите в поликлинику, сделайте прививку против ковида. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи WorldMoney.